Друзья, еще одна раздача от кошелька GoodDollar. Этот аэрдроп мы проходили в прошлом году. У кого нет аккаунта, инструкция в телеграм-канале. Ссылка в описании под видео. 500 монет за регистрацию и клейм токенов каждые 24 часа. Относитесь к нему как к крану криптовалютному. Монет торгуется, цена маленькая. Может быть в будущем. Будет цена большая, кто знает. Вспомните раздачи в кранах биткоин, лайткоин, доджи. Тогда давали копейки, мало кто собирал. Были десятки кранов, я помню, по биткоину, где давали 7000 сатоши, по 10000 сатоши каждый час. А это в сегодняшних мерках, по сегодняшнему курсу, больше 300 рублей. Можно уделять полминуты, нажимать кнопку Claim каждый день, копить токены. Дроп легкий, инструкция в Telegram, ссылка на него в описании. На этом у меня все, всем спасибо за внимание, пока.